Всем привет, друзья! С вами я, Альмир. И в этом видео, друзья, мы будем выживать в Майнкрафте. Да, давайте уже приступим. Вот, друзья, я сразу здесь взял бонусный сундук. Давайте возьмем отсюда все, что есть здесь, так сказать. Вот. Не обращайте внимания на звуки, друзья. Сразу скажу. Так... Ну, остальное пусть остается так возьму это все давайте добывать все деревья которые здесь есть так Так. И кстати, кстати, друзья, я сразу скажу, я вам подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и комментируйте это видео. Это очень важно, друзья. Вот. А я, собственно, пошел давать еще больше дерева. Друзья, уже вечереет. Давайте возьмем все факелы. блин блин блин сейчас будет спавнится так сказать все эти монстры давайте срубим все все все я все взял друзья так плывем плывем так так надо быстренько построить домик так так блин быстрее. так сделаем Так вот доски есть еще, еще, еще, все. Наверное, нам хватит, друзья. Так. Надо быстренько построить домик и ждать утра. Этот эндермен еще ходит. Так, слишком сильно тороплюсь, друзья, поэтому не получается построить хорошо. Так, главное не смотреть в глаза интермена. Так. Так, так, так, блин Случайно упал, друзья О, друзья, наконец-то утро Я ночью здесь много добывал деревья И наконец-то построил вот такой вот домик Но даже нет окна и потолка нету И этот сундук разместил все вещи Вот так здесь плавают дельфинчики привет дельфинчики так ну ладно друзья давайте добывать точнее друзья камень я это ту морковку друзья сел который был в бонусном сундуке потому что а, этот ночью я много раз голодал Поэтому мне пришлось съесть его. Я, конечно, его хотел посадить. И вырастить. Но... Мне хотелось поесть. И не тратить хп. Так. 12. Он что-то Майнкрафт лагает, друзья. Так, все 14, наверное, хватит уже. Так. А, кстати, у меня есть. Нет еще верстака. Так. Верстак где-то там я его оставил, друзья. Так, давайте сделаем верстачок. Верстачеллу, так сказать. Так. Вот. судя сюда поставили так так так сделаем печку вот так блин вот так вот и поставим вот сюда возьмем палки и сделаем себе так сказать кирку все кирка есть а кстати давайте сделаем друзья окна так трое хватит пока что. Блин, Майнкрафт сильно отлагает, друзья. Так. Давай пусть пока что плавится, друзья, а я пока что. Ух ты, яблочко! Привет, яблоко. Так. Надеюсь, тут нет рыбок. Лососи там. Так, Рыбки, рыбки, рыбки. Так, блин, у меня воздух кончается. Так. Ну ладно. Пойду, так сказать, добывать миску из курятины. Если здесь, здесь есть, конечно, курочки, так сказать. Так. Это так что-то там видится мне, друзья. Что тут такое? Конечно, мне больше всего нужно, так сказать, баранина, потому что из барана, друзья, выпадает шерсть. А из шерсти я смогу сделать себе кровать. Чтобы ночью не спать. И поставить точку появления. Если меня, так сказать, кильнут. Кильнут. Или типа того, короче. Так. нашел миску. Иди сюда. Спасибо. Так, все Что то дымок а остался. Так Наверное, друзья В этом буду заканчивать Поставьте лайки Если наберется здесь Хоть вот, друзья Один лайк Если вам не жалко Я выпущу, я выпущу еще один ролик Про выживание А если пока не наберется Буду показывать просто постройки Вот Всем пока.